с пастором Джозефом Принцем. Давайте сразу откроем слово. Иоанна 1,17. Это, вероятно, мой самый любимый стих в Библии, хотя у меня много любимых стихов. А у вас? Посмотрите на своего соседа и скажите мне, кажется, следующие три часа будут для нас захватывающими. Ваша вера недостаточно сильна. Да, всего три часа. Итак, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Закон был дан через Слугу, благодать и истина пришли лично через Иисуса Христа. На иврите благодать и истина хедес веемет. Я покажу вам историю Давида. Хесет сыграла важнейшую роль в его жизни наряду семьей царя Саула и Ионафана. Вы увидите, как действует этот завет. Перейдем к истории Анафана и Давида. После того, как Давид убил Голиафа, он предстал перед царем Саулом с головой гиганта. Она была очень тяжелая, потому что ростом Голиаф был больше трех метров. Иоаннафан, сын царя Саула, взглянул на Давида. Библия говорит, что его душа прилепилась к душе Давида. Вот что здесь сказано. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоанна фан верхнюю одежду свою. В те дни был такой обычай снять одежду, значит сказать теперь мое положение твое положение. Я отдал ее Давиду также и прочие одежды свои, меч свой, и лук свой и пояс свой. На кресте Иисус висел полностью обнаженным, в знак того, что он взял нашу наготу и наш стыд. Для чего? Чтобы вы могли быть одеты. Вы искуплены от стыда. За все было заплачено, и Иисус искупил вас от стыда. Итак, народ радовался тому, что враг был побежден, все люди праздновали победу. Саул отправился в свой дворец, а по дороге женщины начали петь саму популярную на тот момент песню. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Брови Саула стали подниматься. Вот так. В сердце Саула начала просыпаться ревность. Они приписывают мне всего тысячу, а Давиду десятки тысяч». Тогда и зародилась его враждебность к Давиду. Давид приходит к Саулу, когда тот был угнетен. Временами Саула одолевал злой дух, дух депрессии. К слову, в переводе Янга сказано, что на Саула сходил дух тьмы и печали, когда Саул сходил с ума. Он метал в люди копья. Сегодня такие люди стреляют в мебели и в телевизор. В те времена они бросались копьями. Давид приходил к Саулу играть на арфе. Злой дух тут же уходил, и Саул вновь был счастлив. Но на этот раз сердце Саула проникла ревность все изменилось. Когда Давид заиграл, Саул отреагировал. Иначе он взял копье и попытался убить Давида. Прежде во время праздников Давид всегда обедал вместе с царем. Также он был его оруженосцем. Он всегда сидел за столом рядом с Саулом. Но теперь, когда этот человек стал безумцем, исполненным обидой и ревности по отношению к Давиду и всегда держал рядом с собой копье, Давид попытался найти отговорку, чтобы не идти на праздник. Он сказал Иоаннафан, ты будешь на празднике, он будет продолжаться три дня. Первый же день, посмотри, какое настроение будет у Саула, и сообщи мне. Это довольно грустная ситуация. Во всей истории Давид является представителем стороны Бога. Это подлинная история, которая записана в Ветхом Завете. Бог рассказывает эту историю, потому что она служит уроком всем нам. Давид символизирует Бога. И Анафан символизирует Иисуса, который пришел к человечеству, будучи сам из человеческой семьи. Саул представляет собой все человечество. Мы все согрешили, верно? Иисус пришел в образе человека, родивший семье людей. Уловили сравнение? Давид здесь символизирует Бога. Оба юноши состояли в Завете, как я только что сказал. Затем Библия говорит, что Саул уселся, по-прежнему держа копье и глядя на пустующее место Давида. Он смотрел на пустое место Давида, держа в руках копьем. Затем спросил у сына «Где Давид?». Иоаннафан попытался объяснить, и вдруг у Саула вырвались страшные слова. Тогда сильно разгневался Саул на Ианафана и сказал ему «Сын негодный и непокорный». Не знаю, почему он так сказал. «Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесеевым, на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сыны Иесеев, то есть Давид, будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое». И это правда. Саул знает, что Давид станет царем, но ему хотелось убить Давида. Он сказал, «Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Когда я читал это слово, «За что?» «Что он сделал? Какое зло?» Показались мне знакомыми. Кто так говорил? «За что?» Что он сделал? Какое он сделал зло? Кто говорил так, Понти Пилат? Помните, как он спрашивал у лидеров еврейского народа, за что? Какое зло он сделал? Какое он сделал зло? Зачем Саул бросил копье в собственного сына? Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида, и встал ианафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбело Давиде, и потому что обидел его отец его. Во второй день праздника Иоаннафан должен был обедать, однако он отказался, потому что отец так постыдно относился к его брату по завету. Библия говорит, что на следующий день Иоаннафан пошел в поле, взяв с собой помощника, молодого отрока. Тот ни о чем не знал. Давид в это время прятался за камнем возле леса. Иоаннафан взял три стрелы и запустил их как можно дальше, а затем закричал. «Беги!» Помощник думал, что эти слова обращены к нему. «Беги! Беги вперед! Поторопись! Не останавливайся! Скорее!» И помощник побежал. За стрелами еще быстрее. Но эти слова были адресованы Давиду. Я уверен, что в глазах Ионафана были слезы. Это была одна из последних их встреч. Библия говорит, что они встретятся еще раз после того, как помощник вернулся, и Анафан велел ему отправиться домой. А затем из-за камня появился Давид. Это была их предпоследняя встреча. Вот что сказал Иоаннафан. Иди с миром, а в чем клялись мы оба? именем Господа, говоря, Господь да будет между мною, между тобою, между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоанофан возвратился в город. Что произнес Иоанофан? Господь да будет между мной и тобой и нашими потомками. Другими словами, все потомки тоже получат преимущество завета. Иисус заключил завет, а мы все его потомки. «Мы все семя. Мы названы семенем Авраама. Мы отличаемся от людей этого мира. Вы знали об этом? То, что нравится вам, не нравится миру. Он относится к нам иначе, потому что мы другие». Мы народ Завета. Аминь. Возможно, вы знаете, что мы с нашими пасторами были на горе Гевлуя, где Саул и его армия сражались с филистимлянами. Там Саул и погиб. Там же погибли трое его сыновей, включая Анафана. Когда до Давида дошла новость о гибели Иоаннафана и Саула, он оплакивал их обоих. Эти новости дошли и до семьи Саула. Царь Саул мертв. Он погиб на горе Гелвуя. Началась настоящая паника. Все стали бегать туда-сюда. У Иоаннафана был сын. Давайте прочтем об этом во второй царь 4.4 У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Анафане из Израиля, и ненька, взяв его, побежала. Лоуренс, помни, что место с крутым спуском. А вероятно, там он и упал. Упала нянька, и упал мальчик, сломав себе ногу. И когда она бежала. Поспешно то упал и сделался хромым. Имя его Мемфи Фосфей. Специалисты по Авериту объясняют его имя двумя вариантами. Мемфи Фосфей. Фосфей значит стыд. Вместе с первой частью Мемфи его имя означает дышать стыдом или нести в себе стыд. Именно так живет человечество. Они дышат стыдом. Это касается их разговоров о самих себе и их взгляда на свою жизнь. Они так привыкли. Наконец Давид взошел на трон. Однажды он посмотрел на свою руку и увидел на запястье надрез, который они сделали вместе с Иоанафаном. Вот что сказал тогда Давид. Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость. Хесет ради Иоанафана. «Остался ли кто-то из дома Саула?» – спросил Давид, став царем. «Остался ли кто-то?» – спрашивает Бог, когда посылает Иисуса Христа на землю. «Остался ли кто-то, ради кого умер Иисус?» «Я показал бы Ему свою доброту, свою славу, свою благость и свои благословения». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду. Не забывайте, что он был слугой Саула. Вы быстро увидите разницу между слугой и сыном. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива? И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саула?» И оказал бы ему милость Божию. Мне так нравится это выражение. В тексте оригинала здесь сказано Хесет Аллахим» – «Доброта Божья». Давид сказал, «Раньше ты работал на Саула. Знаешь ли ты кого-то из дома Саула?» «Я оказал бы ему Хессет, милость Божию, и сказал сива царю». «Есть сыны Иоаннафана, хромой ногами». «И сказал ему царь, где он?» «И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре». «Ло» значит «нет». У слова «девар» два значения. Первое – это слово Божье, либо просто слово. Книга Второзакония на иврите называется «деварим», что означает «слова». «Лодевар» может означать «нет» слова или «нет» нет питания. Представьте, что принц Мемфифосфей живет в подобном месте и, подрастая, слышит высказывание «это ты должен быть на троне, а не Давид. Ты не должен жить в таком месте и так питаться. Ты должен жить во дворце». Люди часто так говорят. То же самое дьявол говорит человечеству. «Ты точно так же можешь верить, что Бога нет. Можешь верить, что Богу все равно. Веришь в Бога? Просто верь, что Он далеко и Ему все равно». Такие же мысли Поселились сердце Мемфофосфея. И послал царь Давиды и взяли его из дома Махира, сына Амиэлова, из Ладевара. Мне нравятся слова, и послал он, и взяли Его. Вы знаете, что Бог не сказал: Приди туда, где я? Он пришел туда, где были мы. Аминь. Он пришел, чтобы найти. Бог послал своего Сына. Аминь. Также Давид пошел с продуктами к своим братьям на поле. Бог послал Иисуса. Не забывайте о том, что здесь Давид символизирует Бога, а и Анафаны Иисуса. Он уже умер. Только не применяйте это в посеместной и не думайте, что все, что делал Иоаннафан, символ дела Иисуса, а все, что делал Давид, символ дел Бога. Конечно же, это не так. Давид совершил и прелюбодеяние, и убийство. Просто знаете, где именно он является символом, и какая именно история является иллюстрацией. Библия так как богатая и многогранна, у нее много уровней интерпретации. Для каждой ее истории интерпретация номер один – это Иисус. Все Писания говорят о нем. Итак, Библия говорит, что Мемфифосфея нашли, и он пришел во дворец, и пал на лице свое, и поклонился, и сказал, «Давид, Мемфифосфей!» И сказал тот, возможно, он был похож на своего отца. «Вот раб твой». И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость». На иврите это звучит как «я непременно». Скажите непременно. Непременно. Я непременно окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. Хесет, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. Здесь Бог говорит вам: Я непременно явлю милость твоей ситуации. Сейчас вам кажется, что вы сами по себе. Вам кажется, что когда вы состаритесь, вы останетесь совсем одни. Бог говорит, Я непременно явлю тебе милость ради Иисуса. Аминь. Вы скажете, врач сказал мне, что таких случаев много. Один из троих не выживает. Эй, забудьте об этом. Бог говорит, я непременно явлю тебе милость. Хесет, ради Иисуса. Аминь. Мне не хватает на жизнь. Я непременно явлю тебе, а не кому-то другому. Они узнают об этом, но это не для них. Я непременно явлю тебе хесет, ради Иисуса. Аминь. И... «Возвращу тебе это восстановление». Даже если вы все потеряли, Бог я явит вам милость и благодать, и все утраченное вернется. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Разве мы не принимаем причастие? Этот стол накрывает нам Господь. Вы едите за столом царя. Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. «И поклонился Мемфифосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я». На евреи выражение мертвый пес означает мусор, так он выражает свой стыд. Какое его имя? Мемфифосфей, несущий в себе стыд. Читаем дальше и призвал царь Сиву слугу Саула и сказал ему все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Теперь внимание, это очень важно. Итак, обрабатывай для него землю, ты, сыновья твои, рабы твои. Давид сказал слуге Саула: ты будешь обрабатывать для него землю, которую я отдаю сыну Иоанафана, Мемфи-Восфею. Вы видите разницу? Ребенку благодати. Бог говорит, не трудись, принимай то, что я тебе дал. Слуге Бог говорит, трудись, работай на него. Теперь посмотрите. Когда Давид обращался... К сыну Иоаннафана. Когда Бог обращается к ребенку благодати, нет заповеди о труде. Только благодать. Не бойся, я непременно окажу тебе милость. Я возвращу тебя. Я отдаю тебе. Только благодать. Никакой заповеди. Никаких потерь. Слуге. То есть тем, кто служит религии, тем, кто имеет духа рабства, милость не оказывают. Ни одного слова о милости, только заповедь. Ты будешь обрабатывать землю, ты будешь трудиться, ты и твои сыновья. Теперь вы видите разницу между слугой и сыном. Вы сыновья, а не слуги. Мне нравится концовка этой истории. Здесь сказано, «И жил Мемфифосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Затем Дух Святой добавляет, он был хром на обе ноги». Поднимите глаза, церковь, почему Бог говорит, что он был хром на обе ноги? Некоторые скажут, «Так не бывает». Кстати, он знал, что о нем ходят слухи и шутки. Вы не можете быть хромыми в своем хождении с Богом. Вы не можете быть хромыми прийти к Богу. Знаете что? Мемфифосфей был хром и все же пришел к Богу. Его походка не была идеальной. Дух Святой постоянно нам напоминает, что наше хождение никогда не будет идеальным. Однако вы всегда можете есть. Знаете, что происходит, когда вы едите за столом царя? Ваших ног не видно. Бог говорит вам, не смотри на свои хромые ноги. Смотри на стол и на всю Божью благость, приготовленную для тебя. Надеюсь, вы согласны? Спустя время царю пришлось бежать из Иерусалима, из Авессалома. Библия говорит, что тогда проявилось сердце Мимфавосфея. Он ни разу не брил свою бороду. Он не сбривал свою бороду, пока Давид не вернулся. Его сердце было привязано к Давиду. Так появилась его истинная сущность. Слуга Сива тоже показывал истинную сущность. Он не любил царя, он жаждал земли царя Саула. Читая эту историю, мы не можем сразу сказать о результатах и о плодах дел. Время покажет. Дитя благодати любила царя. Слуга, сказавший все, что повелишь мне, сделаю. Любил землю, землю царя, а не самого царя. Когда любовь коснется вашего сердца, вы полюбите Бога, который возлюбил вас. Вы любимы. «Приходите, ешьте и укрепляйтесь. Аминь. Бог любит вас. Он непременно явит вам милость. Прославьте Бога! Аллилуйя!» Глядя на Иисуса на кресте, подумайте, «Там я. Это я. Он занял мое место. Он понес мои грехи и мое осуждение. Он забрал все это». Бог радовался. Ему было приятно видеть труд Иисуса, поэтому Он воскресил Иисуса из мертвых. Бог воскресил Иисуса не только потому, что Он Его Сын. Бог воскресил Иисуса потому, что Ему было угодно, и Его прославило то, что сделал Иисус на кресте. Поэтому Божья благодать воскресила Иисуса из мертвых. Воскресение – это божественный знак того, что все наши грехи прощены. Вы приняли этот дар? Или, подобно Мемфифосфею, вы верили лжи? Независимо от вашей веры, скажите, есть ли мир в вашем сердце? Если ваше сердце перестанет биться, есть ли у вас уверенность, что ваш дом – небеса, что ваши грехи прощены? Если нет, не думаю, что вы пришли сюда случайно. Помолитесь, Отец Небесный, спасибо, что любишь меня. Ты послал Иисуса Христа умереть на кресте за все мои грехи. Отец, спасибо, что ты воскресил Иисуса из мертвых, потому что Он прославил тебя, забрав все мои грехи. Спасибо, Отец. Иисус Христос, мой Господь, все мои грехи прощены. Я обильно благословлен. Твой стол накрыт передо мной. Всю жизнь я буду наслаждаться Твоей заботой во имя Иисуса. Аминь и аминь. Стол накрыт. Поднимитесь, пожалуйста, Аллилуйя. Поднимите свои руки, пусть Господь благословит вас благословением Отца Авраама. сохрани и защитит вас и ваших родных на этой неделе от всякой опасности, вреда, несчастного случая, одиночества, от всевозможных ловушек врага, предназначенных вам и вашим детям. Пусть Господь хранит вас. «Пусть Господь презрит на вас светлым лицом Своим и помилует вас. Он явит Свою хесед вам и вашим детям. Пусть Господь обратит свое лицо на вас и дарует вам мир шалом и здоровье во имя Иисуса Христа». И весь народ сказал «Аминь». Пусть Бог благословит вас». Я с пастором Джозефом Принцем. Хочу поделиться с вами очень важной истиной из Писания, в которой нам нужно утвердиться. Многие из нас уже понимают, что такое закон и что такое благодать, но есть самая важная истина, которую нужно понимать для вашего ежедневного хождения с Богом. Вы должны каждый день осознавать, что вы призваны ходить по вере. Первым делом, просыпаясь утром, нужно спросить себя, «Во что я сегодня верю?» «Во что я верю?» Если вы просыпаетесь с каким-то физическими симптомами, то во что вы верите? Во что вы верите? Послушайте внимательно. Вы не призваны жить послушанием. Вы призваны жить по вере. Мы против послушания? Нет. Жизнь в послушании – речь о послушании Богу. И само послушание – это не корень христианской жизни, это плод. Если вы живете по вере, вы увидите, что другие, живущие по вере люди, это послушные люди. Они послушны Богу. Они живут жизнью, которая прославляет Бога, но не фокусируйтесь на послушании. Многие люди, проснувшись утром, думают, я в чем-то не послушался Бога, я плохо себя чувствую, у меня появились симптомы. Каждое утро вы должны просыпаться и спрашивать себя, во что я верю, во что я сегодня верю. Мы призваны жить по вере. Если вы хотите у узнать название этого послания, а я редко их озвучиваю, потому что они проходят позже. Сегодня я могу его дать. Послание называется «Вера выше закона». Вера выше закона. Давайте посмотрим, что произошло с Иисусом, когда Он был в Своем родном городе Назарете. Многим из вас знакома эта история. Иисус пошел в синагогу, в которой вырос, и Ему подали книгу пророка Исаи. Он прочел отрывок из книги Исаи, где говорилось, что Мессия, придя, произнесет определенные слова. Иисус прочел эти слова. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал Меня благовествовать ничим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем». проповедовать Освобождением. Затем он дошел до слов «Проповедовать лето Господне благоприятное» и закрыл книгу. Он закрыл книгу и произнес не исполнилось Писание сие, слышанное вами». Многие из нас думают, что народ рассердился и потому хотел столкнуть Иисуса с обрыва. Кому-то кажется, что причина в том, что Иисус назвал себя Мессией, прочитав этот отрывок. Но тогда они еще не были сердиты. Даже после его слов не исполнилось Писание» сие слышанная вами он еще не был в ярости а затем иисус произнес такие слова истинно говорю вам никакой пророк не принимается в своем отечестве затем он приводит два примера того что происходило с двумя персонажами ветхого завета эти примеры приводят слушателей в такую ярость что они готовы убить иисуса все лежит за двух примеров давайте поговорим о них о первом иисус говорит поистине не говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был посланный Илия, человек Божий, а только к вдове в Сарепту, Сидонскую. Скажите, Сидонскую? Сарепта, не еврейский город. Бог направил Илю к женщине не еврейке и более того вдове. Таким был первый пример, в котором Иисус говорил об обеспечении. Ни к одной из них не был послан Илия. Что сделал Илия, когда пришел к этой вдове? Он дал ей слово, и она повиновалась этому слову. В результате в ее кувшине не заканчивалось масло, а в катке не заканчивалась мука. Здесь мы видим пример богатства. Ни к одной из них не был послан Илия. Следующий стих. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисей, и ни один из них не очистился, кроме Ниемана Сириянина. Знаете, кто такой Ниеман? Он был военачальником. Он был самым главным. Человеком, который руководил армией. Он был прокаженным. Царю Сирии Нейман очень нравился, потому что он отправил того к Елисею, чтобы пророк его исцелил. Можете ли вы назвать это чудом исцеления? Значит, у нас есть богатство и исцеление. Кто из вас хочет быть здоровым? А кто хочет быть богатым? Хорошо. Богатыми хочет быть больше людей. Значит, мне нужно сказать вам вот что. Прежде всего, вам нужно знать следующее. Я буду обращаться к нашим телезрителям. Даже если в результате благовестия я не увидел бы богатства и здоровья, я все равно бы любил Иисуса, потому что Он первым возлюбил меня. Говорю от чистого сердца. Но я бы солгал и даже перестал бы проповедовать Евангелие, если бы заявил, что богатство и здоровье вы не увидите. «Сразу после своего пришествия в этот мир, Мессия ходил и повсюду исцелял людей. Он дарил людям здоровье, а также умножил хлебы и рыбу, даруя богатство. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и во вовеки, но даже не видя здоровья и исцеления, все равно служил бы Ему». Читаем. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Если вы принадлежите Иисусу Христу, вы наследник, вы семя Авраамова. Бог обещал Аврааму в твоем семени благовестятся все племена земные». Речь о Христе. «Когда вы во Христе, вы принадлежите Христу, вы семя Авраамова». Теперь прочтем четвертую главу Галатам, первый стих. Здесь мысль продолжается. Я перешел к этой главе, потому что последний стих третьей главы связан с первым стихом четвертой. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Представьте себе четырехлетнего сына миллиардера. Способен ли он управлять семейными делами? Способен ли он вести многочисленные дела своего отца? Может ли он водить отцовский Мазерати или отцовский Ламборджини? Аминь. Можно ли доверить ему ключи? Нет, он еще ребенок, даже если он потомок и наследник. Послушайте внимательно. Это объясняет, почему мы не видим своего законного наследия, включая здоровье и богатство. Наше наследие намного больше, нежели только здоровье и богатство. Но мы не будем извиняться за здоровье и богатство. Наследие есть. Этот пример объясняет, почему мы не видим этих вещей. Церковь все еще в инфантильном состоянии. Смотрите, что происходит. Здесь сказано, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Видите? В детстве наследник, как раб, раб не может управлять ламборгини. Как и ребенок, раб не может вести дела бизнеса отца. Ребенок тоже. Ребенок ничем не отличается от раба, хотя он законы наследник. Ребенок подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Держите в уме слова сроком назначенного отцом. Так и мы. Но кто мы? Доколе были в детстве были порабощены вещественными началами мира. Вы, обратите внимание, что Павел не пишет галатам «вы», он пишет «мы», то есть евреи. Мы, евреи, были под законом. Мы были порабощены вещественными началами мира. Вы понимаете? Следующий стих. «Но когда пришла полнота времени, срок, назначенный отцом, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление и стать сыновьями, достигшими зрелости». Когда вы рождаетесь свыше, вы становитесь зрелыми сыновьями сыновьями, достигшими зрелости. Вы уже не младенцы. Аминь. Когда-то еврейский народ был подобен младенцам под законом. Когда пришел Иисус, он принес усыновление тем, кто верил в Него. Все те, кто поверил в Иисуса, стали зрелыми сыновьями со всеми правами и всеми привилеями сыновей. Вот почему вера выше закона. Вот почему Вера выше закона. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего. А во посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. А как вы, сыны, он не говорит мы. Выше он писал, пока мы были в детстве. Теперь вы. Кто вы? Это христиане из язычников. Вы — это верующий из язычников. Нам нужно читать Библию, чтобы понимать, к кому он обращается, кто был под законом. Язычники? Нет. Они никогда не были под законом. Евреи были под законом, верно? Теперь Павел пишет «Вы». Язычники приняты в Божью семью. Аллилуйя! Когда Иисус упомянул об этом в своем родном городе, народ пришел в ярость. Люди разгневались, поскольку считали, что Божьи благословения и привилегии принадлежат исключительно им одним. Но вот что я скажу, самый недостойный из нас получает самое лучшее от Бога. Поэтому лучше не хвастаться. Итак, сегодня мы с вами поговорим о вере и послушании, послушании к Господу. Почему сегодня, когда речь заходит об исцелении, люди останавливаются и спрашивают, «Бог, где я что-то упустил? Что я сделал не так? В каких грехах я могу тебе признаться? Почему мы так делаем?» Мы все еще пытаемся получить здоровье и богатство с помощью своего послушания закону. Просыпаясь утром, вместо того, чтобы спросить себя, во что я верю, вы думаете, сегодня я что-то нехорошо себя чувствую. Может, я согрешил? Наверное, я сделал что-то не так. Это показывает, что вы все еще под законом. Понимаете? Я хочу показать вам разницу между верой и законом. Вера. Выше закона. Скажите, вера выше закона. В послании к Галатам сказано, итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие, то есть те, кто верит. Следующий стих. А все утверждающиеся на делах закона, это противоположность веры. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Все, утверждающиеся, это настоящее время. Страшно сказать, но есть христиане, находящиеся под клятвой, потому что они стараются исполнять закон своим послушанием. Опять же, вы спросите, пастор Принц, значит, послушание не важно? Послушайте внимательно, я говорю, что праведные живут по вере. Они не живут по закону. Другими словами, они не живут послушанием, они живут верой. Правильно, верой. Давайте прочтем следующий 11 стих. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет». Он живет верой. Проснувшись утром и почувствовав боль, вы говорите, «Отец, спасибо, что ранами Иисуса Христа я исцелился». Аминь. Теперь, внимание, вера не означает, что нужно долго что-то говорить, чтобы это осуществилось. Нет, вера говорит то, что соответствует Божьей реальности. Глаза Бога видят подлинную реальность. Его глаза видят, как ничьи другие. Вы знали, что в глазах Бога мы были распяты со Христом? Мы умерли со Христом. Со всем, что принадлежало Адаму, его грехами, его стыдом, его болезнями, было покончено на кресте, когда Иисус сказал «свершилось». Теперь Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас вместе со Христом. Мы уже не связаны с ветким человеком, Адамом. Когда вы вдруг ощущаете боль, она истина в сфере чувств. Она истина, как ваше переживание. Но Бог говорит с точки зрения своей реальности. Это не боль. Все закончилось. Все закончилось. Начните называть себя исцеленным. Видите себя и называйте себя исцеленным по своей вере. Мы думаем, Бог хочет, чтобы я так говорил, даже если это неправда, Чтобы это стало правдой. Нет, нет. Бог говорит, говори так, потому что это правда в моих глазах. Да, для ваших чувств и ваших переживаний боль реальна. А для Бога и веры боли больше нет. Это не христианская наука. Это христианский здравый смысл. Вы согласны со мной? Пожалуйста, взгляните сейчас вместе со мной на следующий стих. А закон не по вере? Вот так-то. Если вы живете послушанием, вы все время смотрите на свое послушание или его отсутствие, надеясь на благословение от Бога. Если вы смотрите на свое послушание или его отсутствие чтобы что-то получилось, или посчитать себя недостойным значит вы под законом. Лучше смотреть на свою веру. Вы не можете жить и по закону, и по вере. Потому что закон не по вере, закон не по вере. Невозможно, Иман смог принять исцеление, потому что никогда не был под законом. Он не знал, послушен ли он или нет, потому что не знал закона. Он был сирианином. Он был сирианином, верно? А что насчет вдовы из Женщины-язычницы. Она не знала, законно у нее была вера. В завершение скажу, что вы должны верить в правильную личность. Вы можете пойти на операцию, а хирург окажется не хирургом. Он может быть студентом, который хочет провести свою первую операцию. В соседнем кабинете он облачился в униформу настоящего хирурга. В фильмах всегда такое делают. И после таких фильмов, Становится немножко страшно. Согласны со мной? Да, так оно и бывает. И вот он собирается сделать операцию. Вы начинаете говорить, я верю, что операция пройдет успешно. Я верю, что операция пройдет успешно. Я верю, я верю, я верю что это будет успех. Неважно, как сильно вы верите, хирург не тот, и вам придет конец. Ваша вера не будет работать без правильного объекта. Это личность, прекрасный Иисус Христос. Если вы верите в Него, Он будет вашим прочным, надежным основанием. Наконец, скажу, что за все уже уплачено. Я постоянно говорю это и о богатстве, и о здоровье. Библия говорит нам в 27 главе Матфея, «Тогда отпустил им ворабу, Иисуса бив предал на распятие». Именно тогда ранами Его мы исцелились. «Ранами Его мы исцелились». Другими словами, Иисус заплатил за это, когда подставил свою спину под плеть. Ему наносили удары снова и снова. Кто-то говорит, что их было 39, но так было только в иудейском законе. Здесь же действовал римский закон. Мы не знаем, сколько нанесли ударов, однако спина Иисуса была исполосована, и повсюду была кровь. Он едва мог ходить. Знаете, что с ним сделали после этого? Пока кровь еще шла, солдаты набросили на Иисуса его одежду, чтобы позже содрать ее. Иисус шел, еле передвигая ноги, но это было еще не все. Следующий стих, давайте прочтем его вместе. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию...» Это огромный зал для собраний. Сколько людей собралось посмотреть? Весь пол римских солдат. Знаете, зачем все эти люди собрались там? Об этом говорит следующий стих. «И раздев его...» Перед всем полком кровь уже высохла вместе с одеждой. Солдаты раздели Иисуса до гола. Это была плата за ваше богатство. Но это еще не все. Там же был положен конец вашему стыду». Иисус стоял там, совершенно униженный. Когда наши с вами прародители Адам и Ева согрешили против Бога, они были ноги. Кто бы подумал, что Бог пошлет Своего Сына испытать полное унижение за наши с вами грехи. Поэтому сегодня... Вам абсолютно нечего стыдиться. Вам больше нечего стыдиться. Никому не позволяйте вызывать у вас чувство стыда. Не стыдитесь за здоровье и богатство. Если кто-то не согласится, скажите им «не беда». Я молюсь Богу, чтобы Он передал мне все, что вам не нужно. Не волнуйтесь. Я облегчу вашу ношу. Я облегчу вашу ношу. Если вы не верите, Отец передаст мне вашу дело. Аминь. Бог не навязывает благословений силой. За них было заплачено, когда Иисуса раздели. Именно тогда Бог одел нас с вами в одежды праведности. Все это время он смотрел вокруг себя. Единственный здравый человек, прекрасный Господь искал, какие еще нужды он мог бы воплотить. Его глаза смотрели на Петра, когда тот отрекся от Иисуса и заявил, что никогда не знал его. Взгляд Господа говорил, я прощаю тебя, Петр, и тот раскаялся. Только благодать может сокрушить сердце так, как было сокрушено сердце Петра. Глаза Иисуса смотрели на толпу и видели множество людей без пастыря, овец, без пастыря. Иисус едва мог смотреть своими распухшими глазами. Теперь он наг, и все смеются. Я уверен, что все небесные ангелы держали мечи на готове. Одно лишь слово, и целый легион ангелов ринулся бы в бой, но царь Шалом, князь мира, не произнес ни слова. Ни слова негодования. Когда Иисуса пригвоздили ко Христу, он произнес «Отец, прости им, ибо не ведают, что творят». «Смотрите, церковь! Надели на него багряницу, и сплет и и стерна возложили ему на голову, и насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский». И последний стих, и плевали на него, как можно плевать в лицо Сыну Божьему, потому что на нашем лице виден стыд за наши грехи. Это нам нужно было плевать в лицо, но вместо этого солдаты плевали в Иисуса и Его прекрасное лицо. Из десяти тысяч нет прекраснее Его. Все в нем прекрасно, как Сказано в «Песне песней», и в это лицо плевали. Не забывайте, что плевало много людей, а не один человек. Весь полк солдат подошел и плевал в него. Его лицо было покрыто плевками. Он искупил вас от стыда. I sing Hosanna. I sing Hosanna. Он избавил вас от стыда. Он полностью избавил вас от стыда и унижения. Затем солдаты взяли трость, подобную жесткому посоху, и били Иисуса по голове, сильнее прибивая терновый венец. Все для того, чтобы мы с вами могли жить верой. Не говорите, извиняясь, ранами его я исцелился, но исцеление не принял. С Богом так нельзя. Они вбивали терновый венец в его голову все больше и больше. Принимайте в смирении. Ведь Иисус страдал за нас. Он заплатил за это. Воздайте Ему славу. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо за это. Спасибо. Аллилуйя. Склоните свои головы и закройте глаза все, кто здесь находится. Друзья, Иисус прошел все это, чтобы наши лица сияли славой Божьей. В его лицо плевал весь пол. Отец заплатил высокую цену, когда послал своего сына. Зная все это, он послал своего сына. Зная все это, Иисус все равно прошел этот путь. Какая любовь, какое снисхождение. Бог стал человеком, чтобы жить среди нас, чтобы искупить нас и дать нам положение сыновей, а не младенцев». Закон уже не дисквалифицирует нас. Закон уже не стыдит нас. Закон уже не говорит, я не могу сделать этого за них. Наш небесный вооз искупил нас. Наш Господь Иисус Христос заплатил цену. Теперь Он одевает вас в одежды праведности. Он одевает вас в одежды хвалы, и вы прекрасны. Вы прекрасны. Вы сияете славой Божьей. Одежды праведности белоснежны. Ваше лицо сияет, потому что Иисус взял на Себя весь стыд и унижение. Его стыдили, а вам принадлежат слава и честь. Две тысячи лет назад произошел божественный обмен. Бог хочет, чтобы сегодня вы жили верой. Вера принадлежит вам. Вы, дети Божьи, семя Авраамова, наследники по обетованию». Возможно, вы говорите «там, где находитесь, пастор-принц». «Я хочу, чтобы Иисус Христос задел меня в одежде праведности, забрал мой стыд и облег меня в славу и честь. Помолитесь за меня. Помолитесь от чистого сердца прямо там, где вы находитесь. Отец Небесный, благодарю Тебя за дар Твоего Сына Иисуса Христа. Я верю, что Ты любишь меня и потому послал Своего Сына. Я верю, что Иисус любит меня». Именно поэтому Он умер за меня на кресте. Со всем, что досталось мне от ветхого человека. Его грехами, стыдом, болезнями было покончено на кресте. По эту сторону креста появилось новое творение, Воскрешение из мертвых, посаженное со Христом. Это я в Божьих глазах. Я исповедую, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Я полностью прощен, обильно благословлен и наделен благоволением. Спасибо, Отец, во имя Иисуса.